Я ввел новый метод, который назвал «красная стрела». То есть это уже не точка опоры. Это не точка опоры, это уже путь. Красная стрела, знаете, ассоциация да? Москва-Питер, когда у тебя есть четкий путь, вот есть такое выражение «красная линия». Почему получилось соединение таких названий. Красная линия. да? Красная линия произведения, красная линия жизни, красная линия там того-того смысла жизни и так далее. Вот, точку опоры можно найти одну любую, от ней оттолкнуться. Но дальше-то надо путь проложить туда, куда нужно. И вот красная стрела – это, во-первых, четкий путь, во-вторых, четкий путь конкретно туда, куда тебе нужно, и третье, что он, этот путь – Будет продолжаться на вс по всей жизни. Тебе не надо будет через месяц, через год. А что, куда идти дальше? Я прошла там нужные 10 шагов, к примеру. А что дальше? Нет. У тебя будет путь на всю жизнь. Потому что поток жизни прокладывает путь за сто лет и дальше. И вот эта красная стрела, и тебе уже не надо задумываться. Вы знаете, когда идешь по классной дороге, ты же не смотришь там, не спотнуться бы, не упасть, где куда свернуть, э, э, какой-то перекрест. У тебя путь, ты идешь, и ты наоборот, на все это не смотришь, а смотришь по сторонам. Ты наслаждаешься жизнью, ты радуешься жизнью. Тебе не надо задумываться, какой делать следующий шаг. Какие делать, где поворачивать, не поворачивать? Ты идешь, у тебя этот красная стрела, она тебя ведет по всей жизни. Я почему вот так долго объясняю этот вопрос? Потому что он очень важен для всех. Я говорю, 90% людей не знают своего пути. Не имеют твердой почвы под ногами или имеют, ну, на сегодняшний день только. А что завтра? А если завтра вот это вот как ситуация? Началась война у нас. И у многих все перевернулось. Кто-то там пришлось уехать, там прочь. Ну, то есть многое что поменялось. Но тот, кто имеет вот этот путь, вот эту красную стрелу по жизни, ему не страшны вот эти все коллизии. Ему не страшно то, что будет война. То, что он в этом случае обязательно будет идти туда, куда нужно, будет идти по твердой почве и обязательно достигнет того, что хочет. Для него мир сделает обязательно это. Можете в это не верить, но я это знаю. Это действительно так. Независимо ни от каких обстоятельств, встав на этот путь, ты идешь по жизни четко и без всяких проблем. Поэтому, конкретно вам, во-первых, знаете, что это достижимо, вот это состояние. Достижимо, достигать можно по-разному. Можно достигать всю жизнь. <с> <с> Путем поиска вот лево-право, нет, здесь больно, здесь плохо, пойдут так, здесь страдания, здесь, вот, и так потихонечку себя выравнивать. Долгий путь, но он все равно приведет к результату. Ты потихонечку выстроишь себя, если хватит терпения, вот постоянно себя отслеживать, контролировать и идти по, этому, вот, по этой тонкой грани. Есть второй путь, это развитие, саморазвитие. Это тоже вариант. Ты не просто путем проб и ошибок, синяков и шишек выбираешь направление, а путем знаний. Здесь тебе подсказал, там блогер, здесь тебе там подруга, здесь там то, и ты потихонечку, там книгу прочитал, там то, и ты потихонечку себя выстраиваешь. Есть более э, быстрый путь. Например, вот у нас есть курс гармоничное развитие личности. Обратите внимание, гармоничное развитие личности. Это курс 10 месяцев, вместе с преподавателем, тебя преподаватель ведет по жизни эти 10 месяцев через твои жизненные все ситуации и все и выстраивается твой путь это 10 месяцев и ты идешь и в результате ты выходишь на свою вот это на свою красную стрелу это тоже вариант не хотите так вот на поток жизни когда у вас будет такая возможность я их два раза в год провожу вот пройдет в мае в Сочи и второй в январе, в рождественский на Рождество. Вот два потока я провожу в год. Можно пройти таким путем, более быстрым. Это где-то в общей сложности займет 10 дней. То есть много вариантов. В моих книгах много можно почерпнуть для того, чтобы построить вот эти камешки на пути.